Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании Groe. Модель для умывальника коллекции Еврокуб Joy с артикульным номером 236 57 30. Оригинальная кубическая форма смесителей Еврокуб Joy подчеркивает стильные и современные дизайнерские решения. Металлический оттенок гармонично смотрится в любом интерьере в ванной комнаты. Высота модели составляет 215 мм что делает ее практичной в любой ванной комнате. Длина излива 133 мм. Такая длина будет удобной для использования на большинстве умывальников. Корпус смесителя Еврокубджой выполнен из высококачественной латуни и снабжен фирменной технологией покрытия гроя Starlight, которая придаст изделию сияющий хромированный блеск, устойчивость к сгрязнениям и истиранию. Также технология выгодно подчеркивает кубический дизайн смесителя. Управляется смеситель одним рычагом с оригинальным дизайнерским вырезом. Необычный рычаг оригинального дизайна имеет кубическую форму в виде карандаша. Несмотря на свой необычный вид, управление смесителем осуществляется легко и интуитивно, а технология Groifheelder Control обеспечивает мягкий и плавный ход картриджа смесителя. Аэратор смесителя имеет ограничитель расхода воды. С технологией GROE EcoJoy расход воды составляет 5,7 литров в минуту. Поверхность аэратора изготовлена из многокомпонентного силикона по технологии GROE Clean. Данная модель оснащена донным клапаном, который расположен на задней части корпуса смесителя. Установка смесителя выполняется легко и быстро благодаря технологии Grow Quick QuickFix. Крепежная система смесителя состоит из минимального количества деталей, но при этом сохраняет соответствие немецким стандартам качества и прочности. Модель имеет наружный тип монтажа и подключается к системе с помощью гибких шлангов, длина которых 39 см, жи 3,8 дюйма. В полную комплектацию входит смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки, набор донного клапана, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие составляет 5 лет. Смеситель привнесет в ваш интерьер атмосферу уюта, размерности и чистоты. Мы являемся авторизованным дилером компании Гроя, поэтому вы можете быть уверенными в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители Гроем. С вами был интернет магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.